Инсайты курса. То есть для меня вообще главное это то, насколько мероприятия могут быть смысловыми, мотивирующими, да, меняющими поведение людей. что-то потрясающее просто. Да? Если раньше, как правило, у нас целью было развлечение сотрудников, то теперь э, все меняется. Самое важное и полезное. Канвас, 6 инструментов, риск менеджмента, оценка эффективности. Разбор кейсов супер, очень меня это замотивировало, вдохновило. Так, у меня 15 минут 15 секунд.